дорожка да, это была железная дорога ее залили асфальтом и сделали короче была железная дорога стала велосипедной залили залили мою... 8, 8, 8, 9, 9. Ну, я понял залили и стала велосипедной и это мосты сделали все мост да, Боже, сказал, у нас религира, да все было. Женя нас привез на один точок где как он говорит не успел забрать пчел отсюда. Погода зима. Я заболел. В Германии. Мы решили... Вчера был ураган. Здесь какой-то там, не знаю какой. И на одном местечке уже не... Переворачивала Уля, и мы решили Женя привез нас сюда посмотреть здесь спокойно или нет ну как видим все спокойно Он идут здесь урагана не было а так вообще на одном точке отец Женя говорил что перевернул мы там не были Женя мы можем на, на, для камеры по, по, посмотреть какой нибудь как у тебя пчелы тут зимуют так вот зимуют теплые видишь они тебе по всему улью у -у -у. о нету, хорошо Прикру. расплод все расплод, висит. Висит. расплод есть Но пчелы все во втором корпусе и полностью рас, расползлись и тут. Ну тут чуть-чуть поспокойнее, да? Uh -huh. Это у тебя тут все бакфаст? Uh -huh. Это карника все. Карника все? Весь точек карника. Да. Uh -huh. Весят. Весят uh -huh. прям аж. Это 1075 тройчиков. Да. Ты с чем рассказываешь? <с я, я пи поставлю. Пи. Видишь, послабее О, тут Так тут и хорошо сидят. Послабее и лучше да, да. сидят, да? Поэтому вот смысла, короче, нету зимовать в больших семьях. А я, кстати, вот я замену покарники, она не сильно, ну вот лично меня. Сколько я лет держу, не сильно так. Короче, по мне, вот, по мне, да, лично, во-первых, как сказать, я ну, осенью подготовился, все мы же не готовим, то есть вот, как сели, так и сели. Короче. Смысл в том, что ты оставляешь, думаешь, большая семья будет, она потом бах села их зиме. не два корпуса, они туда и свои рамки пропадают. Ага. А так, если на корпусе зимуешь, у тебя получается, как бы все впритык. И, как сказать, то весной не надо убирать, ничего, нет. Это... Теплые все. Теплые. 716-16. Вот получается, допустим, тут вот, да? Потом можно будет посмотреть. Видишь, тут получается, они сидят полу так вот, да? А рамки тебе плесневеют нижние? Они крайне заплесневеет, скорее всего. А подмор но сетка да но сетка, он, сетка. подмор смотри да я вижу подмор они летают они скорее всего вылетают ну, здесь нету да. ну, на снегу нету однокорпусный то есть смотри смысл могу мне проще зазимовать много слабых семей то есть не слабых семей то есть на корпусе потом весной если просели выбрать маток продать весной потому что кто-то пропало еще что-то а хвосты объединить и все ага. чем зимовать больших и думают вот сейчас, сеет, не сеят. То есть проще сделать, допустим, за место там 100-200 и потом соединить Потому что ты матку продаешь, грубо говоря, корм там и свою работу ты оправдываешь. Ну, ну, Зазима сидят. А чем ты обрабатываешь от клеща? А Муравьиной, кислотой. Только муравинка, да? А -а -а. Ну вот смотри, без металла. А это что, пенопласт. Видишь -а -а. корпус? Нету металла. Нет, нет. Есть, Мы ну, раньше покупали, пенопласт. вот сейчас, если видишь, это вот новые ули все. Я первое время покупал, во-первых, сказать, Они отпадут постоянно, только мешаются. Допустим, ты корпус снимаешь или что, оно теряется. Потому что приклеишь, не приклеишь, но материалы разные, железопинопласт, емо. Угу. А оно как накладки, накладке, оно терялось и все. Ну не грызут ничего, да? То есть. Да, ну, вот чтобы... Это стоит, пешек видишь? стоит. Это пешек. Это пешек. Видишь? Я вижу. У тебя же такое ключ. В этом году вообще. 7, у 7, меня 7, такой 7, пешец, 7, да? Отгод а ты знаешь, у меня такой Сами да, по, по себе синь. Тут есть 75 он тоже, видишь, уже не. 1075. И спокойнее сидят вообще. А как? Славик. Где ты там код? Там код написано. конечно, Что я призывал? СП и код. Вот он мой пешец. Да, И вот так. А, я понял. Вот там на точке. Да. СП. И в этом году назад. Да. СП акапле. Карника клещется. А нет, надо думать. Вот я рассказал вчера, видишь, маток нет, матки нет. Вон назад подойдем. мы когда начали раскачиваться в этом, тем вчера... А. записываешь, да? Да, матки нет, матки нет. Я просто пометил. Вон, видишь, все подписаны полностью. Ты ага. просто смотри, Нет матки, нет матки. Да, нет я матки. вижу. Мы смотрели в октябре, уже не в октябре, в августе, короче, не было расплода. Я был в шоке, я думал, маток нету. Потом в другой семье расплода не вижу, хоп, матка есть. Другой хоп матка есть. Я понял, что они есть, просто я их не вижу. Потому что целью не было, ну как искать маток, так скажем. Ты вот, вот вот ты вот тут у нас тачок, вы отсюда мед забираете, грузите на бусики, везете да. на базу. Бус да? Заезжает вот сюда, отсюда вот. Ага. И сюда все. Ваня, мне покажи, как дерево у них. Что? Что покрывается вон дерево. А, так не, ну мог это влажность, вот, вот, да. С... Оно хоть украшено и, и все. Вон, так, а если б корпуса были, Ты, раз в три года надо пасеку менять. Нет, ничего, нет. ну очень это большая влажность. Пас... вот оно вот с дерева сверху падает. Вон. Посмотри, вот оно все. Вон, вон. Ну мух, да. Вон, это нереально ну, э -э, дерево сгнивает, а сколько? Ну, лишь на корпусе, допустим. Проще на корпусе, ну как последний, не тоже в расплоде, но на корпусе. Понял, что я имею в виду? Это варо да. То есть мне проще, как бы, вот, как бы сказать, я не считаю там сейчас очень крутым пчеловодом, но я, как бы, башкой своей думал, что для меня лучше сделать. Проще так сказать. Но пенопласт для тебя лучше. Да. Пенопласт лучше. <см mixed in> развитие весной лучше, да? Не, развитие одинаково, ну я не знаю, как. Короче, вот смотри, тут если видишь, да, вот, как бы пчелы по всему корпусу да, сидят, а в деревянах на крайних рамках никогда не сидят. Я не знаю почему. Конкретно, то есть получается угля на 230, там на 1,8, то есть 180-230, да, будет размер. Или оно погода не дает им, то есть или жарит, или борот, не знаю. Короче. И в деревянных постоянно крайние рамки попадают, даже летом. У меня рамки могут, если как бы... Плесневеют, да? Да, если не О, пчел рочный пчел, пчел маленький, то ну, тупо плесневеют. Ага. Вот сколько, вот я смотрю, просто ульи есть новые корпуса, а есть вот крыша. Она уже сколько лет примерно? Ой, я тебе могу сказать, что самому старому улью 2008 года. 2008, 10 году. лет. И нормально, Старый. полет нормальный. Да. Вот эти я могу сказать... То есть пенопласт очень... 10 лет уже. Да. Вот это прошлогодний, вот это прошлогодний. А ну там видно, что они свежие прям. Эти покрасили краской, знаешь, которая ну, на ацетоне, для чем? Оно съело даже. Ага, да. да. Начали красить, что-то улитка, то есть как... Ну, да, никто да, не да. въехал сначала, что это такое. Но ну, вот, это растворитель он вот начал есть лет просто. 6 точно, как -то, сам вот этим вот. Вот это лет 6. Вот это, видишь, другой краской такой матовой покрашен, да. тоже лет 6 семь. 1070 ну короче у тебя пчелы есть я так понял да есть но просто пожар... не. просто Давай на когда... пожарку займем посмотрим все равно очко короче из этого урагана это греба. уже да, третий поехали. Ч... Поехали. правильно же твой? четвертый Чет... ну это третий а... а на пожарке будет четвертый да. а мы на пожарке сейчас проездом были ну если будем поехали тогда. видишь линолеум, под... подстелили линолеум, чтобы полета ну как бы ну не сосала как ну понял да гидроизоляция да, да по-моему? Ага. Ну поехали дальше. По дотации я не знаю, как бы чер людей не вот работает. С одной стороны плохо. Сейчас приезжает. Сейчас серии. едут черные все. Я же с ними не общаюсь, поэтому я не могу сказать. Ну там как минимум тысячу евро у них в месяц. Возможно, не знаю. Говорят, на публичный дом даже денег дают. Ну, говори, у нас два раза в месяц. Не знаю, слушай, мне мало было два раза в месяц. Так, а, ну, твоя мама говорила два месяц, два раза в месяц. Пов... Вот. Ваших... Не, не знаю, я не могу сказать. Во-первых, молодежь одна пришла, но ну, как мужики серии пришли, поэтому я сказать не могу, честно говоря. Кого, кто пока или за сколько? Сирианцам, конечно, надо сказать. Я не знаю, немцы в этом плане дураки, конечно. Тут так народа хватает, лучше бы ну, как с востока. Поляков много обратно поехало. Как бы в Польше ну, более-менее выровнялась жизнь, как бы некоторые обратно уезжали. Тяжело сказать. Проще всего столько людей запустить, как у ну, нас с России, Украины, там с Белоруссии, ну, мое мнение. Тоже по полям видно даже, да, что все распахано, распахано, распахано. Сейчас свободно. Субценица. Я не знаю, что не знаю, тут вот корову пасутся, бараны пасутся летом. Электрозабор, видишь, вам? Ну, сейчас вот евроферма будет, то, что я тебе рассказывал, вот справа. Это евроферма. красный Красной Да, то есть вот живет вот это как. Короче, выселенец его, если назвать, ну как на хуторе получается, да, по-нашему. Все, вот это у него евроферма. То есть деньги получают, люди получают гранты на деньги. Сейчас там дальше будем ехать, там замок будет, и напротив тоже новую евроферму стоит. То есть как бы тоже неплохо. Маленькие загибаются, короче, а большие развиваются. То вот. есть, тоже не так просто деньги получить на проект, то есть тоже люди должны писать, да, как бы вот это, как оно называется, я не знаю, как оно называется? Бизнес-план. Да, бизнес-план и получить деньги, то есть человек должен показать, что твой план как бы, ну, прибыльный, то есть, ну, ты не получишь так просто денег, если у тебя, ну, нет ничего. Расскажи про Землю, что здесь земля красная. Откуда я знаю, что она красная? Воевали Только много кровищей. Тут горы все, поэтому это самое. Очень Может... тяжело в распахе. Но там, где у меня пчелы стоят, там ягод у нас, блин, чуть где-то самое. Бедный раком не мне встает, когда пашет, потому что плугом камни достает. А там целые волны. А так, земля, все чье-то, короче. Очень тяжело найти хозяина земли. Я искал не один раз хозяина, хотел пчел лес поставить. У нас Кирилл был ураган ездит, много леса выпало. Но можно музыку выключить? Можно. Потом это, как сказать, там заросло все эти, кто? Иван-чаем, вот я туда хотел пчел поставить. И начал искать, я реально вместе сказал, кому лес принадлежит, я блин от одного к другому, лесник приедет, посмотри. Тут получается, допустим, вот мой лес, твой лес, Ванин лес, да? У нас типа есть управляющая компания нашим лесом, ну типа, да, лесник, который занимается вот этими вопросами всеми, да? Лесо вон, видишь? Просто когда говорят в Германии леса, нет, Германия занимает первое место в Евросоюзе по лесу. Ну, по переработке, вот этого, по лесу, по всему, короче, по заготовке, по всему. Получается, как бы, лес чей-то, да? И в то же время эта управляющая компания, ну так, как бы управляет лесом, но она не может туда поставить, допустим, пчелы, если хозяева не разрешат. Не разрешат поставить лес туда, но... И сейчас с горы спускаемся уже, ложбина нас с ним. Вот. И вот эта проблема. Я приехал, он говорит, вот этот лес этого, этот лес этого, это лес мой, а вот этот куда ты хочешь поставить, это вот туда тебе ехать надо. Я туда приезжаю, они говорят, нету ошибся, то не наш лес, это этого лес, короче, блин. Но я нашел все равно. Нашел, поставил. А в этом году у меня пчелы стояли, тоже меня поставил знакомый, мы встали. Потом Оля там лазил с матками в лесу. Подъехал чувак такой, ну, она с ним разговорилась, он говорит, типа, ну, тут у меня, только в следующий раз, не хотите поставить, давайте напрямую договариваться, туда-сюда, а не через кого-то. Оля говорит, ну, мы всегда за там напрямую договориться, ладно, все. Чувак уехал, проходит какое-то время, еду, короче, пчелам, навстречу оморок такой, там еще по горам, потом морок едет, такой чувак, короче там ну, полный омарок людей. Чувак такой говорит, а ты что тут ездишь, типа? Я говорю, так у меня пчелы стоят. Он говорит, а это типа, что твои человек? А кто типа разрешает? Я говорю, тот-то, тот-то. Как он тебе мог разрешить? Это типа, мое место. Я такой не понял. А он такой это самое. Говорю, так это мое лес, это мой лес, короче, все мое тут. Я такой, хоба, а что он такой? Короче, давай мне свой телефон, я тебе потом позвоню. Он, короче, до сих пор не позвонил. А потом оказалось, короче, что это князь, короче, этот, как князь Сиарусибы, Руси бы. Князь вообще с Гисона, короче, какой-то фюрс фон Лихт, короче, фон Гисон, короче, это нас километров. 100, ну, 10 с небольшим, наверное, будет. А они лес купают, то есть люди инвестируют деньги в лес. То есть у кого какое направление, куда деньги инвестировать. Вот. Ну, мне не сказали, убирайся или еще что-то. Ну просто он охренел, что ну, как, вот у него в лесу стоит. И все. А так, ну, мы отстояли до конца сезона, уехали и все. Сейчас у меня и телефон и вон, есть, как бы место, то понравилось, надо с ним связаться, разрешение, ну, как бы попросить, чтобы, ну, понятно, да, чтобы проблем не было больше.